Девочка, Wednesday, с последней парты Напишу тебе песню, но не для топ -чарта. Девочка, Wednesday, грустный эмоджи Ты мне нравишься тем, что ни на кого не похожа